Всем привет, в стиме стартовала новая распродажа в честь лунного нового года. Точкой, Наверное кто-то из вас захотел купить стикеры или фоны для профиля, но что делать если нет очков стима? Сейчас расскажу, первое это просто купить очки по стимовскому курсу 88 очков за каждые потраченные 25 гривен. Но нам это не подходит. Точка, второй способ намного дешевле. Для этого нам нужно зайти в CSGO и купить там капсулу например легенды рмр 2020 покупаем ее за 27 гривен. Ждем оплаты и вуаля получаем на свой счет стиме 96 очков почти 100, дальше надо нам зайти в инвентарь CSGO найти капсулу, и сверить цену на торговой площадке продаем ее за 30 гривен 29 копеек, и в итоге получаем 100 очков стима за 60-70 копеек, а не 25 гривен как нам предлагал габен если вам понравился этот способ то смело его зайти, ну а я с вами не прощаюсь еще увидимся.